Три хоп, Виорика или Виорика три хоп. Девочки, <рислушайте> девочка, Поздравляю. Давайте фоткаем. <рислушайте> Моя рабочая сторона. <рислушайте> фоткаем. Пожалуйста, Дед. <Вик. рислушайте> Истина, момент истины. А я вообще истинно, истину сейчас скажу, потому что Давайте. я, наверное, из всех здесь присутствующих и даже на нашей фирме, я была на самое большое количество семинаров в моей жизни. Круто. Это и Москва, и Украина, и в Одессе мы были, в Киеве мы были, здесь очень много семинаров. Я знаю все гостиницы в Кишиневе, при этом что даже изменялось из месяца в месяц и все такое. Я хотела, вот когда я сюда шла Вот сейчас момент истины будет Когда я сюда шла, я сказала Если меня Вячеслав чем-то удивит Вот я скажу, что не зря В Молдове появилась вот такая компания да, Вот это честно от всего сердца Что я В себе именно нахожу вот Что я изменилась, То есть у меня изменилось, скажем так Я вот эта шкала Эмоциональности на меня очень большое Впечатление произвела я уже начинаю ко мне, кума заходит, я что-то начинаю так, скрытая враждебность. Я улавливаю, то есть ловлю себя на мысль, что я начинаю по-другому смотреть на людей, и возможно, что где-то в каком-то месте я могу их не хотя бы немножко приподнять или самой не упасть, скажем, ну лишь, да. Да. это очень хороший аспект для того, чтобы мы нормально жили, чтобы мы нормально развивались, чтобы у нас карьера была нормальная, чтобы у нас успех был, деньги, радость в, жи в жизни, все такое. Вот. Я даже могу сказать еще один момент. Я со своим ребенком Прошла всю шкалу эмоциональных тонов. Оказывается, у них в школе, они проходили что-то такое, там угу. женщина приходила. Я очень говорю, как... Это вот антинаркотические ты...? лекции Да, правда. да, Я да. знаю, да. это мои Леганты коллеги. Легакту наркологии, она у нас угу. по, по да, борьбе да, да. с наркотиками. Угу. Я была очень довольна, говорю, боже, хорошо, что они вот это сделали. Вам я желаю, потому что девочек, то, что они сказали, я как бы согласна с каждой из них, из, из них потому что они все изменились, они еще будут меняться. Вашей, да, Вашей, ну, хотела бы, чтобы у нас, как бы, и от меня больше девочек бы сюда бы пришло и имели такую возможность прийти обучиться, потому что и правду девочки все меняются. Вашей компании я желаю больших успехов, не знаю, чтобы пускай вся Молдова, все продавцы в Молдове прошли через этот кабинет. И чтобы, когда мы, как покупатели, в свою очередь, бы зашли в, в какой-то магазин, чтобы я поняла, что меня обслуживают на самом высоком уровне. Спасибо огромное. Применяйте. <свят> Спасибо вам за хорошие слова.